Наступила осень, и в машине подкопились мелкие неисправности, которые я решил устранить, выделив один выходной. Заодно проведу небольшое ТО с заменой масла и фильтров. Ремонт и обслуживание буду проводить на нашей гаражной зачуханной эстакаде. Простите за ту грязь, которую видите в кадре. После моего последнего ремонта я, видать, продырявил вот этот чехол, пыльник. Я купил новый. Сейчас я подниму машину домкратом внутренним. Вот кирпичи подложу под эту штуку. Потом опущу, это колесо задерется, это ослабит. Я вытащу, поменяю пыльник. И заодно затяну вот эту штучку. Пыльник вот он. Новый. Другая есть Дорогу, чтобы она на место Пытаемся одеть сейчас на этот штифт. Скинуть. Высунуть было легче, чем засунуть его. Да что ж такое-то В общем ну, закончилась херова вот. В общем хомут развалился на, на две составные части Видать просто отгнила Стучка. Теперь буду иметь в виду, если лезешь в эту подвеску, на всякий случай купи еще один такой хомут А лучше жигулевский, который вот примерно имеет вот такую конструкцию с болтом Этот хомут, когда-то у моей матери умерла стиральная машина Я ее разобрал, вытащить оттуда моторчик Хотел сделать точило В итоге точило так и не сделал, моторчик отдал сборщикам цвет мета Но от нее остался вот такой полезный хомутик, которым мы пытаемся попытались туда одеть Yeah. Sure Let's get a muscle out что фильтр вот оно Ну, в общем, вот он фильтр. Сейчас мы его вытащим. Обязательно осмите эту резинку. Она идет в комплекте с фильтром. Здесь есть такие защелки, которые цепляются за внутренности. В принципе, все. Так, берем масло. И пальцем, давай, да, да, в конце, чтобы оно при закручивании никуда не скрутилось. Займемся воздушным фильтром. Вот новый фильтр. Фильтр я все купил фирмы MAN. Из фильтров это одна из самых крутых фирм производителей фильтров. Вытащить старый фильтр. Зеленый стал розовый фильтр. <свес> Готово. Топливный фильтр здесь сто тысяч лет не меняли. Я вытащил я Новый фильтр. Фирма Ман. Шотлера пахнут бензином. В детстве честно творение учили. Направление есть И в ту сторону. Пультр готов. Ну что, поехали, заводимся. Нейтраль. Лампочка масляная. Так. Нажимаем, удерживаем. Можно повернуть зажигание. Нет, ничего. Вот 10.8. Когда дойдет до нуля, сервисный интервал сбросится. Все. Отпустил. Теперь при заводке пишется 0 нуля 10 тысяч. До следующей замены масла. После какого-то момента, когда подсобрал все сопли от прежних владельцев, машина перестала ломаться совсем и мне стало скучно и нечем заняться. Значит пришло время что-то менять. Одновременно мне предложили интересный вариант, о котором я расскажу в следующих видео. Я дал объявление о продаже и вместе с фотографиями выложил свой обзор Ситроена. Народ начал приезжать посмотреть на меня. На следующий день после тех техобслуживания из этого видео приехали ребята из Смоленска и купили машину. Причем они позвонили мне, когда я заканчивал менять масло. В машине были недочеты по кузову, в частности слегка замята крыша, которую я пытался исправить вот в этом видео. Ссылочка в виде подсказки и в описании будет. Главный вопрос, почем взял и за сколько продал машину. Купил я машину за 100 тысяч в городе Кингисепп. Ленинградской области. Она была с кучей недостатков, а главное, без тормозов и на убитой резине. До сих пор не понимаю, как я доехал до города, эти 130 километров. За год я вложил в машину 150 тысяч рублей. И выставил на продажу и продал, собственно, за 255. Как видите, ценообразование у меня очень простое. Правда, надо оговориться. Дело было до этого безумного роста, который начался этим летом на автомобиле. В этом году цены на запчасти и все остальное выросли кратно. Поэтому прошу не ориентироваться на те цены, которые я назвал. Сейчас подобное восстановление Citroën было бы дороже раза в полтора-два. В общем, C5 Citroen оставила себе приятные впечатления. Все легко ремонтируется, а запчасти стоят недорого для такого класса машин. При этом автомобиль достойно оснащен, а гидроподвеска вообще супер вещь, присущая более дорогим классам машин. Подписывайтесь на канал, нас ждет много интересного.